Друзья, всем привет! Я сейчас в прямом эфире. Я Надежда Новосельская, психолог, психофизиолог, психотерапевт Вальковыч. Сейчас мы будем с вами говорить о том, как превратить мечты в реальность, как грамотно ставить цели и почему сегодня в, во время кризиса многие могут выскочить, преуспеть, а многие просто станут беднее, больнее, а некоторые просто не выживут. Да, это факт, и я сегодня должна вам признаться то в том, что многие из вас даже не предполагают. Еще сегодня я записываю это видео, этот эфир из нового телефона, и мне он нравится. Напишите, пожалуйста, как меня видно, слышно, потому что... Для меня это важно, обратная связь от вас. Итак, как же можно превратить мечты в реальность, грамотно поставить цели, чтобы избежать болезней, преуспевать, и не только в кризис выжить, но и преуспеть на самом деле использовать его. Вы знаете, что... Я в онлайн уже около 10 лет, кто не знает, скажу об этом. Я ушла из государственной, ушла из государственной службы, когда мне было почти 50. Сейчас мне только 60, да? И иногда я на себя смотрю и думаю, что ты тут выделаешься, выпендриваешься. На самом деле уже вон кожа не та, уже вон руки не те, уже вон походка тяжелая. Ну как, котично себя отношусь. А потом посмотрю на других людей, узнаю, сколько им лет, и думаю, о, так я еще и молодец. Ну, вы знаете, что я занимаюсь спортом, я делаю гимнастику, я делаю контрастный душ, душ обливаюсь, я изучаю новые, новые тренды, чтобы не быть старухой, чтобы быть в форме. Конечно, не все удается, но я постоянно работаю над собой. Работаю над отношениями, к себе, к противоположному полу Работаю над своим, ну, бизнесом своего нельзя назвать, но ну, это самозанятость больше. Обучаюсь у лучших лидеров рынка и становлюсь такой, более уверенной, чтобы не отставать от жизни. Вот почему я могу вам быть полезна, вот почему я учу вас и считаю, что имею право, потому что сама сегодня, как результат своей деятельности, я путешествую, я чувствую себя вполне достойно, поэтому могу помочь тем, кто еще не знает как. Итак, что же такое цели, чем они отличаются от желаний? Я об этом буду сейчас говорить. А для тех, кто хочет попасть на мастер-класс, который будет уже скоро, под этим видео будет в комментариях будет ссылочка на мессенджер, в который вам нужно зайти, и там мы сообщим вам детально, когда будет мастер-класс. Он будет буквально через несколько дней. Для меня важно, сколько это будет людей. Мы рекламу не делаем, просто делаем тем, кому это важно, и кто хочет действительно преуспеть. Я не буду вам рассказывать, что сейчас происходит в мире, буквально скажу несколько слов. Сегодня все мы Просто живем и обрадовались, что нас выпустили. Именно выпустили. Потому что нас обратно скоро закроют. И вы это видите, нам уже втыкают в нашу голову, наши мозги, средства массовой информации о том, что будет вторая волна. То есть еще первая не закончилась, нас уже готовят к тому, что будет вторая волна. Хотя вы знаете, что этот коронавирус это обычный вирус, это обычный вирус, который был с 60-го года, существует. Просто нам раскатали в голову такие установки, что люди просто там гибнут как от чумы, как от холеры. Но тот, кто понимает, что это создано искусственно, я думаю, вы должны другое понимать, что нужно уметь смотреть чуть-чуть вперед. И вот те люди, которые умеют ставить цели, которые видят чуть-чуть вперед и даже не чуть-чуть, они, как правило, в кризис выживает, даже преуспевает. Почему многие, очень многие примеры есть, когда э, люди, 100, наоборот, под... заметьте, что сейчас многие деньги, у них, многие деньги заканчиваются, правда? Маленькие бизнесы затухают, потому что их требуют платить налоги, государство помогает мало, Я в какой стране вы живете, но все равно, для начала помогут, а дальше будет... Идет просто передел рынка. И вы это тоже понимаете. Идет передел рынка и в онлайн, идет передел рынка офлайн, И это просто полезно понимать, как взрослому осознанному человеку. Поэтому мечтать можно. И это помогает вашему мозгу притянуть больше возможностей. Мечтать правильно, вижу, слышу, ощущаю в настоящем времени. А дальше эти мечты нужно превращать в конкретные цели. И вот как эти конкретные цели превращать? Спасибо вам огромное за поддержку, уважаемые друзья, кто меня слушает. Как эти конкретные цели достигать? Как достигать этих конкретных целей, чтобы вы становились здоровье, богаче и использовали кризис во свое благо? Давайте мы будем более детально говорить на мастер-классе. Я буду говорить о том, кто такой лидер на самом деле. Это такая избитая фраза, как, знаете, как бородатый какой-то анекдот. Лидер, лидер, лидер. Так вот, в моем понимании, лидер – это человек, который делает свою жизнь сам. Лидер – это тот человек, который отвечает за свои сегодняшние результаты, за то, какой у него сегодня вес, какое у него здоровье, за то, какой, какие у него отношения, за то, какой у него достаток, за то, в какой стране он живет. Еще как этот человек может использовать окре, кризис, стать еще лучше. Так вот, я вам расскажу маленькую такую притчу, которую вы знаете. Однажды Равин шел с группой учеников и к священному месту на горе. И вдруг он увидел крестьянина, который э, плачет над своим ослом. А осел попал в яму. Равин предложил помочь Бедолаге. Ученики, конечно же, вытащили его и общими усилиями этого Бедолагу вытащили. И шаг наверху, из ямы вытащили, крестьянин доволен. Ну и группа с учениками и с Равином двинулась дальше. У каждого своя цель, у каждого свои задачи. И вот на обратном пути группа идет и видит, что этот крестьянин снова плачет. Понимаете? И ученики говорят, ну давайте поможем. А Равин говорит, чем? Поплакать вместе с ним? Что здесь? Какая здесь мораль этой притчи? Мышление лидера позволяет не совершать одних и тех же ошибок и двигаться вперед, Ведь второго шанса может и не быть. Мышление лидера таково, что он использует любую, любой шанс, любую ямку, как новые возможности. Потому что именно в этом периоде приходят новые возможности. Потому что в постановке цели, если мы превращаем желание, мечтание, правильно формулируем запрос, если мы превращаем мы в постановку цели и достижение, то там есть конкретно измеримый результат. Большая амбициозная цель, чего вы в принципе хотите, чего-то такого глобального. И расписываете ее на количество лет, которые, ну если вы хотите, например, тысячу, там, миллион долларов. Вопрос для чего? Потому что деньги – это сама, не сама цель. Деньги для чего-то, да? То есть вы пишете для чего. Дальше вы говорите себе, миллион долларов. Когда, спрашиваю, часто на консультации? За сколько времени? Ну, через месяц. Окей. А какие у тебя есть ресурсы для достижения этих целей? А они есть информационные это информация которая есть у нас в интернете сегодня и не только в интернете это людские ресурсы то есть вы человек и вы другие другого человека ищете других людей это коммуникация ваша это ресурсы по сути коммуникационные ваши коммуникативные нужно развивать это ресурсы личные сколько вам лет вес рост зависит от того какая ваша цель да вот если про миллион говорить да это материальные ресурсы то есть это тот же Компьютер, ручка, телефон и так далее. Поэтому вот эти виды ресурсов есть у каждого из нас. И важно задавайте еще такой себе вопрос, какие ресурсы у вас сегодня есть, чем вы можете их заменить. Потому что есть часто у кого-то есть деньги, а у кого-то есть коммуникации, У кого-то есть ум, интеллект, понимание, что нужно делать и как надо делать полностью умение составить бизнес-план, а у другого нет этого и люди обмениваются ресурсами, да? то есть это умение поставить цель. Более детально, например, вы хотите потерять, снять килог 10 килограмм лишних и вы уже, ну как бы уже много хотите, давно хотите, это лишь мечта, она не превращается в намерение, что же я буду делать? Или вы хотите достичь в новом бизнесе, который вы создали в интернет, получить там, например, получить там через два месяца тысячу долларов в этом бизнесе. И вы реально понимаете, что другие могут получить, получают, значит и я могу. Так вот это я могу, нужно расписать пошагово, потому что точка А это то, что у вас сегодня есть, например, у вас есть там 300 долларов, вы хотите тысячу. Четко нужно понимать, что вот эту, это расстояние нужно разбить шаг за шагом. Исходя из того, какие у вас есть возможности, по чуть-чуть. Люди же начинают двигаться, начинают э, рывки поднимать большие, у них не получается, и они руки опускают. Поэтому задача стоит такая, расписать по очереди и делать по чуть-чуть. Если вы хотите скинуть 10 килограмм, например, то по 200 грамм там, каждый, каждую неделю, то что для этого конкретно вы делаете? Но еще более детально будем разбирать на мастер-классе. Если вы хотите заработать там тысячу долларов за 2-3 месяца, то что делают другие и что можете делать вы, учитывая свои ресурсы. Кто вы, сколько вам лет, умения ваши, навыки. И когда вы обучаетесь в тренингах, там тоже обучают, наверняка обучают, по чуть-чуть, небольшими порциями. Почему кризис является возможностью? Потому что в постановке цели есть вопрос. А что будет, когда ты столкнешься с трудностями? И тогда человек выписывает себе, проговаривает те трудности, которые реально есть у других. Ну, допустим, у вас еще нет опыта. да? И вы говорите, вот я знаю, что вот этого, вот этого, вот этого были трудности, Например, там, не знаю, открыл магазин, рядом, рядом открылся еще один такой же, то есть конкуренция там не давала возможностей. А что же он сделал? А он что сделал? Он добавил там какие-то фишечки, добавил там уход, там сервис, и этот поднялся. А я... Знаю, что такая возможность может быть и у меня. И поэтому я буду смотреть, в каком месте находится этот магазин, какие есть будут там конкуренты. Я знаю, что будут трудности, и поэтому я уже сделаю вот это, вот это и вот это. То есть вы заранее прописываете, проговариваете. Дальше. Какие особенности для того, чтобы кризис использовать. Одним... Вот установка такая. Одним кризис поднимаются, видят, что большинство людей испугались и спрятались, и присели. А другие люди просто-напросто исчезают. И цель этого кризиса, чтобы уничтожить ненужных людей. Вы уже слышали про кастрацию, про стерилизацию, там, ну, Слышали, наверное, что бедных, глупых, недалеких. Прискивается нам уже информация, чтобы этих людей уничтожали. И так будет. Угу. Те, которые недоразвитые, те, которые не хотят развиваться, ленивые, больные, их разными способами будут уничтожать. Это страшно, это жутко, но это так. Так вот, вы говорите себе. Мне будет трудно. Я это понимаю. А какие возможности? Зато. И вы себе прописываете эти возможности зато. Зато я приобрету там, уверенность. Зато я найду новых людей. Зато я найду новые возможности. Зато я стану более гибким. И так далее. Поэтому постановка целей в кризис особенно важна. Потому что при постановке целей вы учитываете трудности, кризисы. Вы учитываете опыт других людей. Вы учитываете свои какие-то аспекты. Именно поэтому люди, которые только мечтают, даже и неправильно мечтают, они не превращают свои мечты в достижение целей. И эти мечтатели имеют столько впрысков, столько ну, информации, которая заглушает их, что они в итоге опускают руки. Поэтому постановка цели – это не просто «Вижу цель, не вижу препятствий». Постановка цели – это… Грамотное распределение ресурсов вашего мозга, чтобы ваш фокус внимания был заточен на вас. И это должна быть ваша цель. Именно поэтому многие люди заходят в интернет, начинают работать и действуют старыми методами. Например, вот я наблюдаю MLM-предпринимателей. Они из офлайн бизнеса пришли в онлайн. И вместо того, чтобы обучаться, проходить соответствующие новые технологии, изучать, учиться давать людям пользу, становиться эдакой, знаете, как маячком, чтобы на тебя шли корабли, маяком, чтобы светить, чтобы на тебя шли. Они и пытаются навязывать, они пишут. Вот, Подравленных хитрыми способами заходят друзья, и тут же тебе моментально предлагают какой-то бизнес. И знаете, меня это возмущает. Чего возмущает? Потому что я вкладываюсь, я работаю, я вкладываю рекламу, я работаю над собой. Другие люди также работают. А ты только ко мне пришел, и ты хочешь так просто заполучить э, вот этот мой, э, думаю, что я такой лох, и прям поведусь к себе в твой MLM-бизнес. Поэтому часто люди в MLM-бизнесе портят свою работу, и рейтинг падает у таких э, компаний из-за того, что вот люди ленятся и не хотят заниматься собой, четко не ставят цели. Поэтому эта притча, которую я озвучила, она для того, о том говорит, что можно помочь тому, кто вырабатывает в себе навыки лидера. Тот, кто учится, тот, кто становится тем человеком, который уважает других людей, а не просто тупо валит там... Говорить ни о чем. Поэтому я с удовольствием приглашаю вас на мастер-класс. Под этим видео будет ссылочка в мессенджер. Вы туда зайдете, и чуть позже мы сообщим, когда проведем этот мастер-класс. Как превратить мечты в реальность? Другими словами, как превратить их в цели, чтобы использовать кризис, достигать этих целей легко. Да, именно легко, потому что когда вы знаете, что вы боитесь, и вы открываете, вот от чего вы боитесь, вот какие возможные препятствия, вы открываете, вы понимаете, что там будет какая-то ямка, какой-то будет, и вы понимаете, а что я могу сделать еще, как я могу сделать еще. И когда у вас будет простроена структура постановки цели, и у вас она будет вложена в вашу голову, вы будете лидером. Потому что лидер – это человек, который хозяин своей жизни. И кризисы даются для того, чтобы слабые люди уходили и формировались лидеры. Лидеры, которые действуют и отвечают за свои поступки. Как грамотно, как более детально строить свою цель, я покажу вам на мастер-классе. Под этим видео в комментариях будет ссылочка в месседжер. Чтобы слушать записи, рекомендую пройти и получить четкую инструкцию. Потому что человек, у которого нет навигатора, нет э, пути, и он не освещается вашим же фокусом внимания, вашим же лазарем, этот человек, к сожалению, болтается, как бутылка в океане. Его прибывает то к одному, то к другому дереву. На его голову, на его ум сваливается куча информации, страхи, э, вот эти вот э, установки, зомбирование про ковид, про вторую волну, про то, про сёд, про другое, про пятое. Именно потому, что люди, которые обладают лидерским мышлением, понимают, зачем они это делают, куда они идут, что им нужно делать, достигают в любых направлениях, то, чего они хотят, в отношениях, там, в бизнесе. А эти люди за собой ухаживают, за собой следят. Если есть 10 килограмм лишних или 20, и ты таскаешь эти килограммы, и до сих пор ты ничего не сделал или не сделала, значит, тебе не сильно надо было это делать. А когда ты занимаешься своим делом, когда у тебя есть конкретные цели, когда ты человек осознанный, то ты ставишь себе конкретные цели. И степ по степу, по чуть-чуть, ты достигаешь. По 200-300 грамм у тебя уходит вес. Ты радуешься, ты говоришь, «Ес, я молодец, умничка!» И делайте дальше. Подробности я вам расскажу, как достигать свою цель, чтобы вы превращали из мечты ее в реальность, достигали ее, становились лидером своей жизни. Использовали кризис во благо. Будет бесплатная регистрация. С радостью покажу и расскажу. Надежда Новосельская, психофизиолог, психотерапевт, Лайф коуч была с вами на связи. Ставьте лайк, делайте перепост, делитесь с другими, не жадничайте. Я же для вас стараюсь. И вы постарайтесь для других. Спасибо вам.